Хорош, нахуй А то, блядь, командир скажет, что вы, сука, делаете, блядь Кро Крошим, сука, ублюдков, нахуй Козлы, блядь Вот это наши бойцы, блядь Вот, покажи им привет, помахай О! Привет, а вы вот с Донецкого аэропорта Это Донецкий аэропорт побывал на море в отпуске. Донбасс-арена. Город Донецк. Анонимная хакерская группа «Факкландс Flame передала в распоряжение сообщества «Информ напал массив информации, извлеченной из телефона сотрудника российской федеральной службы исполнения наказаний. Ценность полученной информации состоит в том, что большинство фотографий, извлеченных с телефона, содержат полные экзив-данные, в том числе точное указание даты создания фото. Хакерская группа Falcons Flame сообщила, что также провела операцию по установке настоящих личных данных объекта, которые были подтверждены благодаря перехвату информации о почтовом переводе. Примечательно, что на своей социальной странице сотрудник ФСИН пытается закрывать свое лицо ретушью и постоянно меняет фамилию. Данные все равно попали в открытый доступ. Было установлено, что владелец фото и видеоархива Рихинау Николай Владимирович. На свою скромную зарплату сотрудника ФСИН или на деньги за убийство украинцев он успел приобрести автомобиль Mitsubishi Eclipse черного цвета с регистрационным номером R011NE, 161 регион, Ростовская область. Использует позывные «Шторм» и Коловрат. Является подсчитателем Третьего Рейха, о чем свидетельствует фото, найденное в его архиве. Согласно экзив-данным, фотографии удалось восстановить хронологию пребывания Николая Рихинау как на Донбассе, так и на базе подготовки отряда специального назначения «Мангуст» ГУФСИН России в Ростовской области. Фото 17 марта 2015 года. База подготовки спецназа ГУФСИН Российской Федерации «Мангуст». Фото 27 апреля. 2015 года из Варина, Краснодон, Украина. На фото от 29 апреля 2015 года Николай Рихина выложил свой позывной штурм купюрами по 5000 рублей и точку под ним тысячными купюрами, вероятно хвастая своим заработком за участие в боевых действиях. По приблизительным подсчетам на фото около 250 тысяч рублей. Далее серия фото за 12 мая 2015 года где Николай вновь в части в Российской Федерации на тренировке спецподразделения в СИ. 15 июня 2015 года фото изокупировано российскими террористическими силами украинского города Луганска. Серия фото с той же даты. 24 июня 2015 года. Российский спецназовец Шевронове Новороссии уже хвастается, что он на море. На следующий день российский отпускник-турист уже позирует на фоне стадиона «Шахтер» в оккупированном россиянами украинском Донецке и фотографируется в Иловайске. Далее фото под той же датой, но уже на технике. А на видео «Ждурн» с заказмом откровенничает про отпуск. Ну а вот так мы проводим свой 29 июня 2015 года. Вновь фото из Луканска и на фоне дорожных указателей Артемов Дебальцево, углегорск А вот интересный документ выданный Николаю Шторму по 6 июля 2015 года, так называемой Генеральной прокуратурой ДНР, в котором подтверждается, что он находится в составе Управления специальных операций Генпрокуратуры ДНР с 1 июля по 30 октября 2015 года с правом ношения оружия. Были в архиве фото и видео из Донецкого аэропорта, датированные январем 2015 года, так называемая серия материалов для отчета о зимней командировке среди которых он сделал фото убитого украинского военнослужащего. Хакерам также удалось скрыть переписку, в которой Николай заказывает себе подделку печати для наградных документов. Материалы данного расследования являются очередным подтверждением участия хатеровых российских военнослужащих в войне на Донбассе, которые через систему командировок в добровольно-принудительном порядке за повышенное материальное вознаграждение отправляются убивать украинцев и проводить оккупационные действия в интересах Российской Федерации.